Добрый вечер, друзья мои! Сегодня мы с вами, собственно, как обычно, приступаем к, к сакральной теме. К сакральной теме того, как жить на свете людям. Ну, в данном случае мы взяли девушку ну, в название потому что это входит в школу счастливой жены. А В принципе, глобально речь пойдет о том, как в том мире, в котором мы с вами живем, где пиар, где реклама, телевидение, журналы и все остальное, диктуют нам некоторые стандарты того, каким должен быть человек, чтобы быть привлекательным. Мы сегодня разберем эту тему, посмотрим в нашу культуру, посмотрим в западную культуру, посмотрим в восточную культуру и разберемся, в чем же соль воистину, да, и что же это, где же поиск собственной привлекательности такой, которая сделает вас неповторимым, просто неповторимым. А, представьте себе давным давно уже полтора месяца назад отвечая на этот ваш вопрос но я рада что вы заметили видимо по этому вопросу я понимаю как давно вы не были на на наших встречах итак для того чтобы как обычно приступить к нашему занятию я предлагаю сбросить себя всю весь День прошедший при помощи нашей уже известной нам с вами обычной дыхательной перезагрузки. Я сейчас для упрощения ее опишу для начала, вот, а потом мы с вами ее вместе сделаем. Для новеньких, объясняю, для старенькие знают, для новеньких объясняю. В течение дня мы проживаем несколько жизней, каждая из которых требует определенного состояния, определенного вложения энергетического, определенной настройки. И для того, чтобы эффективно проживать каждый этот этап, нужно просто перезагружаться, сбрасывая с себя энергетику мыслей, людей, которые до этого были. Утром. Кухонная или там домашняя функция – это одно, рабочая функция – другое, стояние в магазине – это третья жизнь, книга, прочтенная книга – это четвертая жизнь послушать какого-то спикера, да, поучиться чему-то на слух или на видео, это совершенно другое состояние. И для того, чтобы эффективно все это впитывалось, все это проживалось, нужно перегрузиться. И делается это всего в три вдоха. Очень простая техника, но мощнейшая. И я ее рекомендую делать, занимать несколько секунд. Я рекомендую ее делать после каждого вот этапа вашей жизни. Не просто вот течь по, не, в непонятном состоянии, течем по непонятно как тут по жизни а перезагрузились и живем заново перезагрузились и живем заново это для новеньких Итак, как техника делается техника делается вы вдыхаете через ваш третий глаз белое облако представляете вокруг себя сияющие вдыхаете это облако через свой третий глаз с закрытыми глазами, пропускаете э, все это облако через все ваше тело и выдыхаете через рот. а Вдох при этом ходит через нос, сам воздух. Так делаете три раза. На четвертый вы начинаете выдыхать, представляя себе, что это белое облако не просто выходит э, э, да, через рот, а выходит через все ваш прям выходит резко через каждую клеточку вашего тела, тем самым и прочищая ее, и освобождая, и обнуляя до естественного состояния и наполняя энергией. И так тоже три вдоха. Итак, поехали. Пожалуйста, закройте ваши глаза. Сядьте как можно удобнее. И представьте себе вокруг вас, перед вами, над вами, или прямо вы находитесь в нем, белое, светящееся, радужное облако. Оно переливается, как когда-то снег зимой, ночью, под фонарями, когда мы видели это в детстве. Вот так же сверкает это облако все изнутри. Оно наполнено энергией, чистой энергией жизни. И теперь на вдохе, делая хороший-хороший глубокий вдох, представьте себе, как это облако входит в вас через ваш третий глаз. И сделайте второй хороший-хороший вдох. И третий хороший-хороший вдох. И на четвертом вдохе вы выпустите это белое облако через каждую клеточку своего тела. Резко. Еще один вдох. И еще один вдох. Вы можете продолжать дышать таким образом. И для новеньких, кто хорошо сделал эту технику, вы почувствуете легкое головокружение и небольшой такой или холодный пот, или просто пот, он проходит по спине. Она очень хорошо прочищает. Несколько секунд, и вы совершенно новые. Я эту технику очень люблю, стараюсь давать ее каждый раз, потому что новенькие у нас приходят. Хотя у нас огромное количество всяких техник и таких, и секих, и, в общем, и всяких сакральных и вообще секретных только для моей аудитории. Я выпускаю литературу, вот, в основном, конечно, научную, но и в научной литературе описываются различные техники. Они, они в основном относятся к телесно-ориентированным. Вот как, работая с телом, вот как мы сейчас, мы с вами работали с телом, дыхание – это тело. Как, работая с телом, можно настраивать психику или как работая с различного рода медитациями настраивать психику и в ответ тело но даже там я не описываю эти техники потому что это ну, широкого широкое употребление в общем я не описываю эти техники которые я даю своим слушательницам кстати вот прямо прямо перед нашим с вами перед началом нашего с вами вещания я дозаписала подкаст к, к нашему занятию по сновидениям. Мы говорили о управлении своей судьбой через сновидения. Записала маленький подкаст и запишу сегодня по окончании еще один, потому что времени на самом занятии, ну его не так достаточно, не так много и, ну, в общем, недостаточно, да, и люди устают слушать. Поэтому я потом к некоторым нашим, к некоторым вебинарам я дозаписываю, чтобы чтобы что-то тут нам пишут наши продюсеры, дозаписываю, чтобы люди дополучили максимум информации. Управление судьбой было у нас через сновидение. Итак, сегодня мы говорим о о том, как в этом мире, да, еще раз, в этом мире, который заполнен все каналы нашего восприятия, абсолютно все телевидение, радио, журналы, в общем, все нам транслируют, нам транслируют сейчас то какими, дол, каким должен быть человек для того чтобы быть привлекательным и как я обещала мы сегодня посмотрим и в западную и в восточную культуру и в нашу культуру тоже и определимся что же на самом деле это такое и почему почему именно на нашей территории якобы это считается ну, скажем так, это воспринимается как э, правило. И больше нигде это как правило не воспринимается. И как нам это правило обойти? Фактически перехитрить весь социум и даже мнение, созданное в головах других людей, как нам э, обойти... Вот все эти... Сейчас, секунду, тут продюсеры что-то спрашивают. Так, я им просто в режиме реального времени отвечаю. Как нам обмануть всех? Как нам, в общем получить от... Ведь что такое привлекательность? Вообще это слово, оно про что? Мы с вами часто разбираем понятие понятия слова, которые мы используем, потому что они-то и создают нам и наше отношение к этой реальности, которое слово описывает, и наше восприятие, и, да, и наши ощущения. Поэтому прямо сейчас мы с вами разберем слово привлекательность привлекательность да? фактически кстати вот прямо сейчас подарок для всех на все оставшиеся времена как только у вас возникает какое-то э, ощущение э, дискомфорта очень часто это может быть или чувство вины или чувство или позора а позор это как раз к собственной недостаточности а чувство вины – это к собственному делу, да? что-то сделал не так. А чувство позора – это я не такой. Вот если возникает какое-то такое, что-то вот, что не то, блин, что-то со мной не так, или хотелось бы по-другому, или хотелось бы быть более привлекательным, вот как в данном случае, или любое другое чувство, если вдруг к вам приходит, сразу задавайте себе коучинговый вопрос. И коучинговый вопрос звучит первый: что это такое? Что это за слово? Что оно само по себе означает, которое привело меня в состояние дискомфорта? Это, вот, во-первых, это дарю. Добрый вечер, да, всем. Во-первых, дарю. Во-вторых, это себе запишите прям красной линией, не знаю, красной строчкой на все оставшиеся времена, для того, чтобы больше, ну, это чувство вас не посещало. Что-то вам не нравится, сразу задавайте себе вопрос, что это за понятие. Это прям первейший самокоучинг, первейший шаг к самокоучингу. У нас скоро, скоро кстати, с вами школа начнется. Школа самокоучинга. В самое-самое ближайшее время уже я определилась с концепцией и уже прописала программу. Скорее всего, она будет идти по четвергам. Так что готовимся. Итак, слово «привлекательность» — это значит, вы привлекаете. Привлекаете кого-то или что-то. Ну, что-то через кого-то, конечно же. Да. Вы привлекаете, притягиваете, влечение. Влечение — это то состояние, которое возникает в человеке и непреодолимо тянет его к чему-то то есть к получению какого-то удовольствия, какого-то. При этом мы с вами разбирали, что у подсознания, у эго и у суперэго свои влечения. Вот те, кто у меня учится, они хорошо это знают. Влечения бывают разные. Мы разобрали, как, какое влечение, какого уровня, на чем отражается, как проявляется и как на него действовать, да, как на него кнопки нажимать. Мы это разбирали. А сейчас мы говорим о самом условии «привлекательность». «Привлекаю», то бишь вызываю в другом человеке непреодолимое желание, то бишь увлечение, влечение, которое тянет его совершить какие-то поступки или, или просто, поступок даже, ну, просто находиться рядом, да? что-то совершать в отношении нас. Услышали меня сейчас? Это привлекательность. И неважно, на какой из аспектов в его личности вы воздействуете. Важно, что в человеке возникает это желание находиться рядом, это самое главное, а за удовлетворение собственного, ну, вернее как, за собственное удовольствие человек готов платить очень и очень много, и именно поэтому люди платят за то, что им приятно, и не платят за то, что им полезно, то есть это тоже услышали, Потому что полезно это ни о чем, для психики это вообще ни про что. До тех пор, пока в это полезно не включилось приятно, оно не стало для человека значимым. Совершенно. Еще есть возможность воздействовать на этот аспект через... Мы разбирали да, на мастер-классе «Мужчина и его цепи» как раз в «Мужчине через чувство э, вины», но там мы совершенно по-другому это рассматривали. Да, как, В общем, «Мужчина и его цепи», да, где его цепи. А сейчас мы говорим о привлекательности. Итак, неважно, какой аспект, в человеке, с которым вы общаетесь, взыграет. Неважно. Важно, что он взыграет. И важно, что человек повернется к вам той стороной, которая как раз взалкает, да, алкать, желать страстно, возжелает общение с вами. Я не помню, говорила ли я это на открытых или это было на закрытых у нас с вами вебинарах, но в качестве примеров я, я уже приводила то, что любовницы Людовиков последних, ну, были, мягко говоря, вот любовницы Людовика XIV, мягко была, мягко говоря, была вообще мадам очень своеобразная. Она в детстве сломала ногу, и, ну, то есть она была совсем хромая. А по тем временам во Франции это считалось, ну, не камильфо совсем. При этом она была любовницей Людовика XIV. И много таких моментов, когда то, что социум считает непривлекательным, на самом деле в какой-то момент в конкретном человеке, нам же не все нужны, нам же нужен кто-то, да? кто-то один, по большому счету, ну или два, в каком-то конкретном человеке это гаснет, это перестает иметь какую-либо значимость совсем ну, то есть совсем. И на первый план выходят какие-то такие детали человека, что ты вдруг, особенно это касается мужчин, ну, у женщин чуть по-другому я рассказывала, особенно касается мужчин, он вдруг для себя, сам для себя Слушайте внимательно. Открывает эту женщину, и он понимает, что это только он видит ее такой, и он видит ее сказочно привлекательной. Она вдруг для него становится сказочно красивой. У женщины, я говорила там через другое, у женщины через чувство жалости появляется вот это вот. Только я его понимаю. Только я могу его пожалеть, потому что понимаю. Вот у женщин это происходит так. Это подсказка мужчинам, кто сейчас меня слушает. А у мужчин через открытие какого-то особого качества в женщине. Вернее, даже не качества, а какой-то ее особенности. И для того, чтобы мы с вами еще... Дополнительно укрепились в этом понимании. Я приглашу вас сейчас в маленький экскурс по литературе. И самое основное, что я хочу рассмотреть это мертвые души Гоголь. Мертвые души. Если вы помните, там был такой момент, скорее всего, вы все помните, потому что это очень запоминающийся момент, когда, в общем, на балу, на, на балу, на котором присутствовал Чичиков, да, мы все такие, все из себя разодеты, думая, что он ну, просто вообще сверхъестественная личность, каждая перед ним крутились, и если у нее была какая-то черта лица, выдающаяся, очень какая-нибудь там прям супер-пупер, допустим, прямой нос, там так это и описывается, прямой нос, то она думала, эта дама, что все вокруг замечают именно эту ее черту, именно эту черту ее нос, единственное в ней привлекательное. Итак, каждая дама, зная о себе какую-то особенность, особую черту свою, так о себе и думала. Так вот, что я хочу вам сказать. Я хочу сказать, что это правда. В итоге, не линейным образом, а еще точнее линейным, потому что наши мудрые, бессознательные нас настолько хорошо друг друга понимают, настолько хорошо друг друга чувствуют, что если вы знаете о себе какую-то выдающуюся черту, то мудрая, бессознательное рядом находящихся людей тоже это почувствуют. И самый главный ключ к этому — это знать, уважать и принимать в себе какую-то черту. Обратите внимание, я не говорю «достоинство» и я не говорю «недостаток», потому что этой чертой и вашей внешности, и вашего характера, и там вашего запаха, вашего поведения, вашей посадки, ваших, вашей пластики, манеры говорить, вашего голоса, вашего смеха, вот все, что угодно, будь то приятным и будь то неприятным изначально, это ваша особенность. Любая из этих черт становится той самой, на которую мужчина подсаживается, как на крючок. И если он, если его торкнуло, вот прям, да, такое некультурное слово, да, вернее, не, не совсем, совсем не научное, если его торкнуло, то, что от этой черты он получает удовольствие, все. Суть в том, что вам не нужно менять ни себя, ни свой характер, ни свое поведение, ничего. Мужчину торкает какая-то отдельно взятая черта в вас, и на этом все, и он ваш еще, кстати, хочу привести один пример. Было время в моей жизни, когда я выиграла программу ТАСИС и поехала за деньги Евросоюза учиться в Европу. В Германию. Я выбрала Германию, на себя секунду. И когда я приехала, стажировалась на заводе «Сименс», мне дали руководителя, который будет мной заниматься, Uh, он учился когда-то в давние времена. Он учился в России, он свободно говорит по-русски. Его жена то же самое. Они здесь и познакомились. Uh, они решили пожениться и uh, вот. И потом уже, когда они были в Германии, у них родилась дочь. Что-то случилось в, ну в общем, что-то случилось в общем какая-то хромосомная ошибка. И когда дочь родилась, она родилась ну, инвалидом, у нее в ногах не было костей. Вот такой кошмар я вам рассказываю сейчас. Но при этом это все-таки Германия, то есть она смогла получить образование, какое захотела, ну и так далее. А ее родители, вот, собственно, мой руководитель, они приняли решение, что больше других детей не будет. Они будут заниматься этим ребенком и чтобы у ребенка не было, да, тоже никаких там э, самоощущений не тех, они будут заниматься только этим ребенком. Эта девочка выросла, закончила в ВУЗ, и до меня, в общем, эта информация дошла тогда, когда у нее был день рождения. И на этом дне рождения, там, среди ее друзей и так далее, у нее был ее молодой человек, парень, с которым она уже к тому моменту жила год или полтора, про нее, если сказать. Она умная, она добрая, она веселая. Ну, то есть она вообще классная. Если этот момент не замечать, то она просто супер. Так вот я хочу сказать, когда я увидела этого молодого человека, я не поверила, во-первых, что такие на немецчине, да, в Германии что красавцы бывают. Выясняется, что это ее молодой человек. Это вторичный шок, да, вторичный. Ну и вообще... У них такие отношения, и он в нее реально влюблен. Ну, что я хочу сказать, что такое тоже возможно. А так как все остальные функции у нее в норме, ну, скорее всего, сейчас у них уже и дети есть к этому моменту, конечно же, ей было бы тяжело рожать, естественно, ее бы кисарили, ну и так далее. Но смысл в том, что даже не просто какие-то особенности а, и не просто инвалидность, а реальное уродство, ну то есть совсем, это же как инопланетянин, даже это не мешает какому-то отдельно взятому мужчине не может помешать вообще без шансов, если правильно поданы другие особенности, а возможно даже это самое не может помешать человеку, мужчине, э, поймать в этой женщине вот ту самую ноту, которая в нем самом разыграет, вот начнет эту музыку этого Моцарта. И, и все свершится. Вот. Дальше. Я вам обещала про Восток и Запад. И предлагаю для начала сейчас пойти на Запад. А вообще для начала давайте пойдем в Австралию. Австралия славится тем, что там уже сколько веков у них не было войн. А раз у них не было войн, то количество мужского населения сильно превышает количество женского. Почему? Просто потому что... Э, просто потому что я рассказывала, вы знаете, тем, кто знает, повторяет, мальчиков рождается больше, зачинается мальчиков намного больше, э, ну, то есть оплодотворенных яйцеклеток с XY-хромосомой, их больше на 60%, но приживаются. Мало оплодотворится это еще не все. Оплодотворенная яйцеклетка это далеко не все. Только 2% оплодотворенных клеток имеют такое счастье, как подсесть и приживиться в эндометрии и в итоге получить плаценту. Так вот, оплодотворяется на 60% больше, в итоге подсаживается просто из выборки, соответственно, и рождается мальчик в обычное время, рождается на 6-8% больше. А в предвоенное время, мудрая природа каким-то образом так вот делает, в предвоенное время, лет за 20 до 15-20, до настоящей крупной войны, мальчик рождается на 20% больше тоже это обсуждали, вспомните свою школу, и в среднем, там, да, средняя температура по палате у мальчиков было больше. В Австралии давным-давно не было войн. У них действительно мужчин больше, то есть их просто очень много, а женщин не хватает. Сразу возникает вопрос – Какие там стандарты и требования к женщине? Прямо напишите мне сейчас в чат. Как вы думаете, какой там идет отбор женщин? Так. Ина пишет, а как же мужчины любят глазами? И, да, ина, они любят глазами по первости. А потом эта самая особенность становится для них такой красивой, что они эту особенность и любят глазами. А сначала действительно любят глазами. Только сначала любят глазами по стандарту, а потом уже, а потом уже по особенности. Хотя я сама вам говорила про эстетизацию, но эстетизация – это не обязательно стандартизация. Вот это тоже, пожалуйста, поймите. Особенно насчет того себя лично, когда мы говорим о себе. Это касается и мужчин, и женщин. И если повернуть сейчас крен чуть-чуть в сторону мужчин, то обратите внимание, далеко не слащавые красавцы наиболее привлекательны для женщин. Для женщин наиболее привлекательны как раз мужчины с какими-то особенностями, там, отражающими их мужественность и даже со шрамами. И с татуировками, потому что это ну, настолько сексуально выглядит. Он все-таки пережил эту боль, и он так гордо это носит. Так что нет. Так. Чуть-чуть вернусь в чат выше. Чуть-чуть выше, потому что пропустила некоторые вопросы. Не поняла, какой вопрос себе задавать это было к тому, когда у нас возникает какое-то неприятное ощущение в отношении какого-то понятия, которое нам навязали. Вот, например, привлекательно, непривлекательно. Ой, а что такое привлекательность, и сразу мы съеживаемся. Вот сразу задавайте себе вопрос. Что означает это слово, которое привело вас в состояние скукоживания? И этого будет достаточно. Вы начнете разбирать это слово и поймете, где закралась логическая ошибка вашего самовосприятия. Так, идем дальше по чату. Законную самооценку. Так, это потому, что родители правильно воспитывали. Если родители, ну это да, вот ту девушку, если родители критиковали, как, прав, как правильно возвращать себе свою же законную самооценку. Светлана услышала ваш вопрос, и вообще отличный вопрос, но мы подробно его разберем уже на школе самокоучинга. Сейчас чуть-чуть не про это, ну, просто чтобы держаться в конве заявленной темы. А так мы это обязательно разберем. По возврату самооценки мы будем очень много работать. Ага, так, пошли ответы как раз на мой вопрос. Женщины там ни ни ни никакие, да, там наверняка любая женщина рядом уже счастье, это точно. А, мужчины соперничают друг с другом, чтобы добиться внимания женщины. Молодцы! Так, что еще у нас тут? Какие ответы? Ж женщина вообще не напрягается по поводу внешнего вида, это точно. Вероятно, в Австралии женщины, а не мужчины, выбирают однозначно. Это так. Э так, еще какие у нас ответы есть? Угу. Там женщины чувствуют себя воистину на высоте избранными. Точно. Смотрите. Речь о чем идет? Да? К чему я сейчас подвела? Что вот сейчас мы все уже сразу прямо поняли? Вот что мы из этого простого теста поняли про Австралию и в сравнении с нами? Слишком много войн было здесь. За последние 500 лет совокупно... Времени, которые Россия, ну за последние 500 вы поняли, да, э, которая, <смех> э, которая Россия провела в состоянии войны. Сейчас вам скажу чуть-чуть странную вещь. За 500 лет Россия состояла в военных действиях совокупно 600 лет. Имеется в виду, что на нескольких фронтах были войны. Вопрос. Если на одну единицу времени, да, один и два единицы войны, вопрос, откуда взяться мужскому населению? Да ниоткуда, перебили их всех. А так как Россия, все эти 500 лет, смотрите, это очень давно, это не просто давно, это уже вошло в архетип сознания, то есть это уже генетикой воспринимается. Отбор, естественный отбор, идет не по мужской линии, а по женской. по да да да да, вот в таких сакральных местах я вот так вот обычно говорю. Отбор идет по женской линии. Естественный отбор. Так, вот Ольга пишет, надо лететь в Австралию. Между прочим, очень многие мудрые женщины прям подсказывают, так и делают. Прям берут и летят в Австралию, и живут там счастливо. А еще не только Австралия. Мы сейчас посмотрим чуть-чуть в Европу и тоже посмотрим, что там происходит. Итак, Европа. Казалось бы, Европа тоже вела и ведет и по сей день огромное количество войн. Но эти войны, как правило, не такие глобальные, и не такие масштабные, не с таким количеством потерь. Если мы посмотрим на европейские войны, то тот же самый Наполеон, просто пример, тот же самый Наполеон Европу прошагал, ничего с ним не случилось, да? а в России были огромные потери. И все остальные то же самое. Гитлер Европу прошагал. Там, там несерьезные были в начале да, Второй мировой. Там совершенно несерьезные были потери. В России основная бойня. У Наполеона в России основная бойня. Первая мировая. Россия – это бойня. Русско-турецкая война, русско-японская война. Фактически таких кровавых войн, как в России, ну, ни в одной стране не случалось со с времен Римской империи. Во времена Римской империи последнее, скажем так, последнее, когда Европа на себе, Европа будем считать то, что на запад от России, последнее, когда Европа испытывала на себе воистину кровавую Кровавые бойни – это была Римская империя. Очень давно. Очень давно, как вы понимаете. С тех пор кровавой бойни в Европе не было нигде. Вторая мировая сильно сказалась на Англии. Ее там бомбил Гитлер все время собственно, и на Германии, на самой Германии тоже сильно сказалось, но человеческие потери, давайте просто посчитаем человеческие потери мужского населения, просто. 27 миллионов в России, хотя сейчас мы уже за 30 перешагнули со всей нынешней статистикой, да, под собранным материалом, и 3 миллиона Германии. Ну, нормально, да? В 10 раз. В 10 раз. Не на 10%, а в 10 раз. Это значит, что в Германии осталось жить мужчин в 10 раз больше, а в России в 10 раз меньше. Это значит, что... Ну, хотя там чуть-чуть другой расклад, там все таки все равно тоже мужчин стало меньше, чем женщин, но... Если даже вот просто так взять, то на одну женщину в Германии получался, если даже один мужчина, то в России на 10 женщин один мужчина. Вот сразу такая корреляция. Хотя там все равно в России было на, одну, на одного мужчину 25 женщин после войны. Вот статистика такова. На одну. Не, не девчонки стоят в сторонке, да, платочки свои теребя, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Это ложь. По статистике, на девчонок, на 10 девчонок, 12 ребят. Вот. И все в порядке. А то и 13, и 15. В зависимости от того, какой период. И песня-то была написана после войны. Но я к чему это клоню? Я к тому, что... Ну, вы уже поняли. В России всегда была нехватка. Это для России норма. В том числе в силу территориальных особенностей. Очень много границ. Самое большое государство, вернее, государство, граничащее с максимальным количеством других государств. Больше ни у одного государства в мире нет такого количества пограничных, вот, вот, чтобы было столько же пограниц, столько же государств рядом. Огромное количество войн. Поэтому, да, мужчин мало. И поэтому... Естественный отбор идет по женской линии. Так, что у нас тут? Почитаю, что у нас тут пишут в чате. Да, в СССР там потери населения на захваченной территории. Вот, Гала предложила великолепный вариант. А если взять в расчет и качество мужчин, то это вообще, это правда. Если взять в расчет качество мужчин, так и того меньше. Понятное дело, что мы говорим о здоровом населении, которое, ну, скажем так, кого бы мы сами захотели, чтобы у нас был. Не просто мужчина, а что бы мы захотели еще, чтобы у нас был. Дальше, значит, куда мы еще смотрим? Мы смотрим на восток. Есть у нас дальний Восток, есть ближний Восток. Но как бы там ни было, положение женщины на Востоке приблизительно одинаковое. Это все Восток. Хотя культуры разные, религии разные, но положение женщины немножечко, скажем так, положение женщины вторично в этих культурах. И я даже позволю себе предположить, что многие из вас даже при желании быть, ну, скажем так, при огромном желании выйти замуж, вы бы не захотели выйти и быть в том же положении, в котором находятся в большинстве восточных стран женщины. Но есть некоторые преимущества, потому что на Востоке, особенно если мы говорим о Ближнем Востоке, мужчина может иметь несколько жен. И это тоже дань военным действиям. Не просто так мужчине разрешено иметь несколько женщин. Как бы с каких делов-то, по идее? А все именно потому, что войны, и у них тоже, как мухи мрут, а женский организм, он более выживабелен для любых условий. И, ну, и если ну, вот там, там вот так сложилось, потому что... И, кстати говоря, это изначально складывалось в малых народах. У доминантных наций, у огромных народов таких правил не появлялось, в общем-то, никогда. А до тех пор, пока, ну, пока нация не становилась доминантной, в каждой культуре присутствовал этот элемент, когда мужчина мог брать в себе в жены или в наложницы нескольких женщин. И прямо не побоюсь этого слова. У Святослава, пардон, было их три, кроме жены. Так что вот буквально оглянулись назад, и прям вот оно, вот оно, да, совсем В недалеком будущем, пожалуйста, это присутствовало и на территории России. Князья могли брать себе нескольких женщин, и женщины не оставались одинокие, и наоборот могли выйти за самого, самого вообще статусного мужчину. И не было в те времена такого, что все занято, все он занят и гудбай, и навсегда, и на этом дело кончилось. То же самое присутствовало и в Европе. Множество доказательств этого нет, но если мы посмотрим в обычные исторические документы, Александр Македонский, совсем тоже, можно сказать, недавно, все его знают, Александр Македонский был сыном шестой жены Филиппа II, своего отца. И он был наследником, он был выбран наследником, и он стал наследником. Она была шестая жена своего вот, его мужа. Там потом были еще, но она очень все грамотно все сделала. Она так грамотно простроила свои отношения, что именно ее сын стал наследником. Она не была первая, она была шестая. И, и многие другие, если мы посмотрим, и в Риме, и, в, и в, Ну, короче говоря, и у Галов, у всех это было. До тех пор, пока нация не становилась доминантной. Как только нация становится доминантной, много народу, много. И так много. Нечего брать тут женщину и размножаться. И размножаться, и множиться. И так народу много. Все, у доминантной нации меняются ее архетипические конструкты. Каждый человек, родившийся в доминантной нации, совершенно по-другому себя чувствует. Архетипы другие у него. Вообще, бессознательность совершенно по-другому у него работает. Так, сейчас что у меня тут? Uh -huh. uh, так, значит, дальше это тоже мы сюда включили мы поняли, огромное количество войн. это первое мужчин нет, второе доминантная нация это, кстати говоря, в социологии очень и очень подробно рассматривается она так и назыв... Этот раздел так и называется «Этносоциология». Это я не просто вам сейчас вот с неба сказала. Это настоящие научные данные, разработки, в которых вложены огромные государственные средства для того, чтобы разобраться, как живут малые народы и как живут доминантные нации. Какие законы работают для какие моральные законы работают для доминантной нации какие моральные законы работают для малых народов и доминантные нации даже не поймут люди и наоборот и насколько строго короче говоря насколько строги должны быть правила у малых народов и насколько вольны должны быть правила у доминантных наций по-другому по не работает, не работает. Вот. итак это была вторая составляющая почему происходит отбор по, вот, отбор по женской линии Просто потому что доминантная нация, нет необходимости размножаться, нет необходимости иметь по множеству детей, хотя это и было да, до революции в России, потому что была земля, с которой люди кормились, и это зависело от самого человека, это не, степень надежности, определенная степень надежности. Ты точно знаешь, что ты ну короче говоря своих детей прокормишь когда люди становятся зависимы от кого-то другого то степень надежности сильно понижается и решится рожать детей особенно в большом количестве ну скорее всего вы все это знаете и понимаете даже без ну, абсолютно без всего без подсказок Идем дальше. Еще раз посмотрим в Европу. Еще раз посмотрим в Европу и уже в современную культуру. Давайте взглянем просто на женщин более-менее северных. И если мы посмотрим в королевство Швеции. Или посмотрим Северную Германию, или мы посмотрим Данию, даже мы посмотрим ту же самую Англию, или Финляндию. Почему-то мисс мира все равно отбирается по определенным стандартам. И эта эстетика приятна каждому человеку на планете. Иными словами, эти стандарты красоты, они общеприняты некоторым образом. А значит, и в любой из этих стран этот эталон, ну, эталон, не эталон, ну, скажем так, эти черты лица, потому что, в общем-то, лицо выбирается. Не фигура выбирается лицо. Выбирается лицо, пластика и манера держаться. В этих странах, во всех этих странах, во всех странах, короче говоря, это также считается красивым, потому что они же своих мисс туда посылают, или вице-мисс. Но почему-то в обычной среде, как-то все вот по-нормальному. Все живут нормальные люди, все со всеми общаются, все со всеми строят отношения, семьи нравятся друг другу и так далее. Как так получается? У них почему-то все в порядке, а у нас как-то вот не очень. Ну, во-первых, войн меньше. Мужчин больше. Поэтому ценность женщины выше. А здесь ценность женщины ниже. Реально ниже. Это нужно признать, этим нужно правильно пользоваться. Просто правильно пользоваться, правильно понять. На это, наверное, будет вообще отдельный вебинар по ценности женщины и как себя... Как в этом себя найти? Потому что мужчина в любом случае, даже если он сильно увлечен, он все равно опускается до, не побоюсь этого слова, ну то есть он падает до привычного стиля общения с женщиной. И как в этом найти свое место? То есть когда он уже дошел до дна, да, до глубины, э, ну дискомфортного для вас, допустим, поведения. Вот огромное количество запросов у меня в последнее время идет именно на эту тему, поэтому я сделаю вебинар на эту тему. Потому что и в этом случае можно найти свое место и получать свое удовольствие рядом с выбранным вами мужчиной. Ибо это поведение не в отношении даже вас. Можно и поправлять, и поменять свое отношение к этому, потому что он против вас ничего не имеет. Он просто по-другому не умеет, вот и все. Особенно это бывает за закрытыми дверями. Так сразу не поймешь. Вот Возвращаемся к тому, что в Европе ценность женщины выше. Угу. Лариса пишет, переведу на русский гомосексуальные отношения. Ну да, есть таковые, не совсем поняла, к чему вопрос. Не совсем поняла. Мы сейчас говорим о, о том, как во всей этой обстановке сделать привлекательными себя. То есть мы сейчас обозначаем, в каких координатах мы, то есть в каких морях мы плаваем. Давайте определимся с координатами. Мы вообще где? Да, там широта, долгота, вообще мы в каком, в каких морях, вообще где мы? И для того, чтобы в этом море выжить, выплыть, требуется определенный навык. И этот навык мы будем с вами разбирать на нашем закрытом мастер-классе, который так и будет называться, как называется наше сегодняшнее занятие. И, кстати говоря, по поводу мастер-класса. У нас с вами официально прошлое занятие закрыло первый семестр. Завтра будет финальное занятие первого семестра. Первый семестр, тем самым, как и все мастер-классы, навсегда теряют свою скидку и становятся в полную цену. С теперь купить первый семестр со скидкой можно только в составе школы. До завтрашнего дня еще он идет со скидкой. Потом только, если покупать целиком школу. Вот. А сегодня у нас открытый вебинар официально второго семестра школы. Школа идет до июня, если вы помните. В первых числах июня у нас с вами последнее занятие. Дальше. Это просто касательно орг вопросов. Фактически, да, у нас сегодня с вами маленький такой Новый год у нас такой новый семестр год. Семестр-год, года-семестр. Год. <смех> Года семестр. В общем, маленький переход. Итак, дальше, что у нас с вами касательно нашей привлекательности? Европа. Ценность женщины выше, и, сами по себе, и само по себе женщине любой. Гораздо легче себя позиционировать и легче получить, привлечь то, чего она хочет. Но сразу хочу сказать, не боги горшки обжигают. И есть огромное количество секретов того, как из вашего недостатка или из вашей любой особенности, или наоборот, из достоинства, сделать некую такую особенность, такую яркую штуку, такую яркую вещь, что в итоге находится мужчина среди тех, которые вам понравятся, или, если это говорить о мужчинах, находится женщина, которая вдруг обратит на это внимание. И все. И счастье в этой жизни, и счастье есть. Все на самом деле просто. Вообще все работает на триггерах. Наша вся психика работает на триггерах, как собачки Павлова. Потому что, скажем так, научить собаку слюноотделению на лампочку, на свет лампочки, это до Павлова казалось ну, абсурдным совершенно. Причем здесь лампочка и слюна. Я же лампочку есть не хочу. А вот теория рефлексов. ну он, кстати, не первый ею занимался. И не последний, понятное дело. Поэтому я вас закидываю в наш будущий вебинар, наш предстоящий вебинар, который, как обычно, пройдет в четверг на следующей неделе. Мы будем, во-первых, работать со своими особенностями. И я вам покажу, что у каждой из вас даже самая мелочь, которая вас там ну, которая у вас есть, даже самое просто, то, что даже вам не очень нравится, из этого можно сделать что-то, что и вам понравится, и уж тем более вашему мужчине или тому, которого вы себе выбрали. А дальше на эту особенность мы с вами будем зажигать лампочку. И потом, как у собачки Павлова, это будет срабатывать. Боже, какие я крамольные вещи говорю, но это правда. И если вы обратите внимание на женщин, которые, скажем так, даже сейчас на телевидении есть некоторые ведущие каких-то программ, которые ну, не побоюсь этого слова, сейчас нам уже примелькались и кажутся красотками. А тогда, когда они начинали, смотришь и думаешь, ну, боже мой, Барбара Стрейзен, которая ведь, обратите внимание, да, мама не горюй без слез, не взглянешь, а смогла так подать, все эти особенности себя, то есть очень необычные черты лица нас могла преподнести как красивые, и она таковой стала. Вот пример великолепный мир Ксения Собчак. То же самое. Надеюсь, она никогда меня не услышит. По крайней мере, этот вебинар она не увидит. Хотя если даже увидит, она молодец. Ведь имея э, природные задатки таковы, как у нее, э, согласно нашим культурным стандартам, особенностям, ей следовало бы быть э, ну, какой-то забитой мышью, просто убитой, даже не забитой, а убитой мышью, которая вообще не высовывается, сидит себе э, в углу и... и не показывает свою внешность, дабы не нарваться на ни на что. При этом она у нас блондинка в шоколаде. И обратите внимание, какой рядом с ней мужчина, и как, и как он уважает в ней все ее особенности, и в том числе ее характер совсем не сладкий и совсем не гладкий, как он умеет с этим обходиться, как с таким характером и с такой, извините, внешностью, понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Так, Гала, вижу ваш вопрос. По поводу линии улыбки, мы говорим о зубах. Эх. Немного есть вещей, вот так положа руку на сердце. Немного есть вещей, на которые я рекомендую. Эх. Хотя нет, пойдем другим путем. Как этого футболиста зовут, у которого зуб выбит? Вот, соответственно, вы поняли, да? Нисколько он не теряет своей привлекательности. А еще, прям со старта забыла, хотела вам привести в пример... Боже мой, как же... Что же это за автор, тоже французский? Ну, кто-то очень известный. Короче говоря, там описывается ситуация, когда какой-то министрель, совершенно великолепный, харизматичный, вдруг влюбляется в, в бомжа, в девушку-бомжа, которая была ну, просто катастрофически ужасной, и она была ну, просто ужасной, вдруг он в нее влюбился, и даже она там забеременела, но в родах умерла и он прям вообще, он весь сам сдулся. То есть он потерял всю свою, там, как говорится. Так что это тоже можно преподносить как особенность. И певица тоже была какая-то там без, без какого-то там зуба. Можно это все тоже преподносить как особенность, потому что, ну и что, и что? Ну вот так. Полюбуйтесь ага, вот певец был без зубы Шура и что очень и очень да ага вот на прошлой работе было две женщины с отсутствием передних мы сейчас вообще перейдем вообще не туда а в основном очень приличные и не думали стесняться улыбаться ага. вот мы были в шоке а мужики на это клевали вот это, собственно, подсказка тому, как любую свою особенность можно преподносить как некий привлекательный момент. Потому что неважно, это красиво или это изначально даже это красиво, или изначально это уродливо, или изначально это никокосово, да, никакое, самое главное обратить на это внимание самый первый ключ к тому, чтобы любая деталь вашей внешности, вашего характера, да, чего бы то ни было, любая деталь, чтобы она привлекла внимание, зафиксировала на себе какой-то момент внимания, а потом включаем лампочку, потом делаем на это удовольствие. И я расскажу подробно, как мы это будем делать на нашем мастер-классе. И в итоге да, любая ваша особенность, которая у вас только есть – может стать вашим просто пропускным билетом в отношении с тем человеком, с которым вы хотите, или в улучшении отношений. Но больше, конечно, в отношении я. Хотя у нас школа счастливой жены, мы, по идее, имеем в виду, что уже имеется рядом мужчина, но здесь больше все-таки мы делаем ставку на то есть на этом мастер-классе больше на возникновение отношений то есть как сделать так чтобы как им появиться этим отношениям вот значит да он, читаю чат да у меня был знакомый который бравировал тем что любил кое-что ну, без гигиены, да. Как Наполеон, точно, совершенно. Он же за две недели до своего приезда отправлял письмо своей Розе, которую он переименовал в Жозефину. Отправлял письмо, что из похода, возвращаясь из похода, прекращай мыться. Это действительно так. Так что вот, и Наполеон клюнул на Жозефину, именно потому, что она вонючая была. Представляете, какой кошмар по нашим-то меркам. И у нас с вами был мастер-класс мастер «Парфюмированная женщина». И мы с вами рассматривали да вот основную регуляцию полового поведения через обонятельные рецепторы но вот видите, как природа поворачивается. Да, реально, он клюнул на ее вонь, Наполеон. Вот так. А если сейчас Шанелью сверху залить, то вообще супер. Да. Это действительно так. Но в нашей культуре нет, в нашей культуре мылись всегда, это Европа была немытая. Слова Пушкина, мы их обсуждали, Прощение мытая Россия, это бред, это просто полный бред. Россия всегда была мытая, потому что было чем воду греть. А в Европе закончилось давным-давно чем воду греть. И там в их культуре они не могли даже себе кушать, приготовить. Прощение мытая России – это Лермонтов, пусть будет Лермонтов. В их культуре гены было даже кушать приготовить, потому что реально дрова их вороз закончился. Uh -huh. Ну, он про... Пушкин имел в виду не это, но он это произнес. Uh -huh. И слово мытый все равно мы понимаем, как вода, да, как чистоту некую. И чистоту именно физическую. Смысл в том, что Европа-то... Почему -то у них был такой расцвет в той же самой Франции, был такой расцвет как раз парфюмерии. Давным-давно все это началось. Да потому что надо было гасить вот эту вот вонючесть, чтобы люди в обморок не падали да, от всех мимопроходящих. проходящих. Он говорил, да, Пушкин говорил в целом о культуре. В целом, да. Сейчас не согласна. Итак, суть, суть того, о чем мы будем говорить с вами на нашем закрытом мастер-классе о том, как любую особенность, любую даже кривизну собственного э, тела или даже лица, или любой недостаток, или любой достаток, или любую особенность сделать таким привлекательным даже собственную вонь. Что, как бы ужасно это ни звучало, но это так, из ничего или из чего-то вообще изначально непривлекательного, мы будем с вами делать что-то сверхпривлекательное, такое, от которого как раз вашего партнера торкнет. Торкнет настолько, что он просто будет ваш окончательно. У нас был уже мастер-класс «Формула любви», где я подробно рассказала о том, как мужчина получает свое это самое чувство. Но там я намеренно опустила, потому что это огромная тема, как кроме той формулы, там как раз вставляется в эту формулу еще этот конструкт, кроме этой формулы, как запустить вот те процессы, собачку Павлова с этим, с лампочкой. И, и сделать так, чтобы мужчина вас для себя открыл. Потому что если он вас для себя не откроет, а вы вроде бы как, ну, такая как для всех одинаковая, да, для всех хорошая, для всех там плохая, для всех любая, то так оно и останется. Нужно, чтобы мужчина вас для себя открыл. И все. И потом все будет здорово. Так читаю чат. А правда, что за шторками версали Билы... би, би би потому что по две недели монарх не выпускал приближенных. Сейчас немножечко не поняла вопроса. Так, Валентина пишет очень откровенно. Ну, на самом деле, да. Но срабатывает это не со всеми, очень редко. Наполеон — это редкость, и там еще и совпадение, попадание. И, скорее всего, там еще и ассоциация, если разбирать с Наполеона. Мы... На это тоже можно делать ставку, на... Но мы, скорее всего, не будем на это делать ставку. Был мастер-класс у нас по, как я уже сказала, профюмированная женщина». Там мы подробно разбираем, как собственным запахом, собственным запахом мужчину привлечь, чтобы у него просто крышу снесло. Собственным. Вот. Дальше. Да. Вот там было больше про как раз про ароматы, про запахи, про, ну, короче говоря, про истинную природу, про очень древнюю, это самое древнее вообще, самый древний механизм половой регуляции, ну, регуляции полового поведения, самый древний, самый древний. Вот. Все остальное мелочи. Вот. А, у нас с вами... ага. а у нас с вами предстоящий вебинар будет о том, как сделать так еще раз, чтобы вас мужчина для себя открыл. И мы будем разбирать любого рода особенности, какие у вас только есть, от визуальных, до там, аудиальных, кинестетических и прочее. На кинестетических я сделаю особый упор, потому что это обойти невозможно. Кинестетика – это то, что переживается внутри и никак не обозначается внешними. Ну То есть, когда мы говорим «мне приятно», это нельзя сказать, это какое оно, громкое или красное. Это мне приятно. И если кинестетически вы обладаете некоторыми особенностями, то уже социум... Э, ну, короче говоря, уже социум не может с этим бороться никак. И ничего не может этому противостоять. Мы будем работать с кинестетическими особенностями, но не, но не запахами. Мы будем работать с другими, больше с тактильными. Вот, вот так. В общем, жду вас в следующий четверг. У нас э, такой, если кто слышит, то громко у нас в коридоре, потому что в это время как раз заканчивает школа каратэ. Выходят оттуда такие, такие динозавры. Вот как раз они сейчас выходят, и им там почему-то очень смешно, и иногда до нас сюда долетает этот звук. Вот, жду вас на этом мастер-классе. Он официально относится к, ко второму семестру. Соответственно, у кого только первый семестр, не попадаете. У кого целиком школа, добро пожаловать. Или у кого второй семестр, тоже я жду. Либо отдельный мастер-класс. Бонус. Не забывайте, бонус у тех, у кого куплена школа, это моя личная консультация в начале школы и в конце школы. Когда мы ставим с вами какие-то цели, разбираем что-то актуальное и смотрим, и делаем какие-то ну, заметки на будущее по окончании школы, что сделано, что не сделано, какие, ну, то есть какие перспективы, с чем работаем. Ну и также можно работать со мной как с психологом, а вообще это бонус, потому что моя единичная консультация стоит фактически дороже, чем семестр. Ну, одноразовая. Так что я от души рекомендую прийти на школу и поработать с собой лично, и разобраться с собой, что там такое, что как. Ну, а на мастер-классе разберем ваши все ваши особенности, какие у вас есть, и, да, и сделаем вас ультрапривлекательным. Если это женщина ультрапривлекательной, если это мужчина ультрапривлекательным. Ваши особенности сделаем привлекательными. Такими, что они будут привлекать, вызывать влечение, в другом человеке. Вот. Это разберем. Это то, без чего... Ну, если нет в другом человеке влечения, будь вы хоть семи пядей во лбу и хоть какая звезда и какая угодно, мисс или не мисс, в общем, что угодно можете о себе думать, вы можете быть красивой или некрасивой, умной или, не... или нет, в общем, с амбициями, с... Но если элемент, на который вы делаете став, Отсутствует, но как же бессознательное другого человека на это клюники привяжется? Привяжется? Никак. А все на авось пускать, на самотек, это не совсем... Ну, во-первых, это неправильная жизненная концепция, близко. То есть, а вдруг оно само случится на авось? Нет. Не работает не работает. Мы с вами в школе, мы играем белыми. Это наш принцип. Все помнят, мы играем белыми. Мы делаем первые шаги, и мы отвечаем за обстановку, мы берем под контроль всю ситуацию, и мы ею руководим. Мы ею руководим. Вот. Так что это все. Еще раз напоминаю, что в ближайшее время у нас с вами начинается новая школа, школа самокоучинга. И там как раз вот все подробно вопросы, которые в том числе были подняты сегодня. Все жду, жду и всем желаю успеха, успеха и успехов. От души ничего не таю, все рассказываю, все, что собрано в, в меня, все, что собрано моими учителями, как я уже говорила, которые, ну, просто, я думаю, что я чем-то угодила Богу, что я встретила таких людей в своей жизни, которые вложили в меня, увидели что-то во мне, вложили и фактически через меня в вас. Поэтому всю информацию, все знания, какие только возможны, я вам с огромным удовольствием передаю. Все, жду на мастер-классе, жду на школе, жду на следующих школах. Все, люблю, целую. Успехов!